Прощается, руку протянул. Говорит thank you и свое имя. Бабки рядом лет, лет по 80, наверное, около 80. Погибаешь там скоро в Саратов, да, скоро в Ершов, все равно вернешься. Привет, Просто невероятно! Офигеть! Вдруг я сплю, слышу, что-то как будто кто-то лазит на меня в машине. Я надеюсь, получится завести добавил. Сейчас дизель и туда Ребят, масло поменял, вышло на 415 долларов. В принципе, я думал, что эту сумму вполне можно разделить на два, если я буду менять масло сам. Я сейчас посмотрел, требуется 12 галлон. Посмотрел, сколько стоит галлон. Где-то по 15 долларов. То есть уже 180 долларов плюс фильтры, ну, может быть, 250 выйдет. Ну, долларов 150 я экономлю, но вопрос даже не в долларах и не только лишь в них, а во времени. Сам я это сделаю за полчаса, а на станции, как вы видите, может занять. Вот в данном случае сейчас два часа заняло, потому что не было очереди. Понимаете? Ну плюс еще времени удобно, мне надо работать. в общем, вы ну, поняли. Сейчас жду, пока выпустят. Меня поеду трейлер цеплять и поехали работать. Ну что, наконец-то отдаем машину. Первый автомобиль идет BMW, город Панама -Сити, в город Панама-Сити, штат Флорида. Почти дома. Короче, полицейскому привез машину. Куча, блин, вопросов. Стримлайн, Стримлайн. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Короче, ребят, полицейскому привез машину. Тысяча вопросов. Просто тысяча вопросов. А вот здесь что-то, а вот здесь что-то, а вот здесь. Мне надо утром посмотреть. Я говорю, ну окей, заплати, утром смотри. Да-да-да, я плачу, я плачу. Потом попрощается, руку протянул. Говорит, thank you. И свое имя Джефф, и какой-то там фамилию называет. Видимо, по привычке, наверное, так у них принято у полиции. <laughs> Я говорю, давай, давай. Спасибо и тебе, до свидания. Все, ребята. Воды мне дал, говорит, буш воды? Я говорю, нет, спасибо. Он принес, нет, возьми. Ну давай. Раз уговариваешь. О, so это я не Окей, Спасибо. Офигеть, ребята. Бабки рядом, лет, лет по 80, наверное, около 80. На R8 гоняем. На R8 и на Тойоте он сзади стоит. Вопрос даже не в том, что живут они хорошо, а в том, что просто в таком возрасте это нормально, ребят, ездить на машине а у нас считается, что после 60, после 70 все, кресло-качалку и домой Сама себя находит, мужик остановился, говорит, мне надо машину отвезти. Я говорю, звони диспетчеру, блин, некогда, стоять с ним болтать. Все, спасибо. Сама работа тебя находит, просто стою, чувак подъезжает. Ребята, привез два БМВ на вот такую закрытую территорию. Здесь трасса, рейсинг-трасса специальная. Я сюда привозил уже несколько автомобилей, если вы помните. Как-то нужно теперь сюда позвонить и сообщить что я здесь. Hello? Ah. I don't know what it is, I'm I wanna deliver it to car for you. Okay, this this streamline. стрим is it? Streamline. Okay. Streamline? Стрим. yeah, streamline. окей. Ah, okay. stream, stream Stream, yeah, stream. Oh, stream. Okay. Thank you. Thank you. Сейчас меня чувак проводит. Так, самолет выгружаем, ребят. Самолет один, потом второй, и потом он тот и все. И домой. Ну вот, ребята, в зеркало видно, вам нет сзади. Чувак продает цветы. Вот такому чуваку уважуха, видно вам? Вот это молодец. Не просто побираться стоять, а продавать цветы. Причем это реально такая классная, классная история. Едешь ты, едешь, захотел цветочек купить. Остановился, приобрел. Красава, молодец. Вот когда человек деньги зарабатывает, тогда ему и просто дать хочется, не грех. Когда просто побирается человек с руками, с ногами, который может работать, тем более в Америке. Я тоже знаю, ребята, здесь работы достаточно. Это неприлично. Всем, ребят, всем привет. Здорово. Привет. Едем с Жене, там сзади Артем, на пляж. Погода шикарная. Сколько градусов? Градусов, наверное, 25, я думаю, есть. Едем на пляж, он 28, ребят, видите, написано. 27, уже видите, температура падает прямо на глазах. Саня, русский район. Я здесь уже много раз был, вам показывал, там русская матрешка есть. Мы сейчас тоже в русский заехали в ресторанчик. Позавтракали и едем на пляж. Сейчас вам пляж покажу, что еще показать. Погода шикарная, настроение супер. Пару дней выходных и поехал снова на работу. Такой примерно, ребята, план. У тебя что? У меня каждый день такой план. Каждый день? Каждый как день рождения? Как упоется скриптонита. Короче, пришли на пляж, здорово. привет. Привет. Привет. Вода чистейшая. Посмотри, какая красота. Блин, Это Холловер да. бич называется. Блин. Холловер Beach. Поняли? Вот, understood, окей. Сейчас начнется купание, ребят. Туда, да. На картинки, да. В да. Да. Домики, да. Да. Хочу, ну вспомнить. да. Сма... Да, просто кайф. Чё, ребят, нормально? На пляж сходили. Стояночка через дорогу, поилки есть, специальная водичка, души есть после пляжа. Ну, не красота ли? Что думаете? Как у вас дела? Рассказывайте. Особенно расскажите, как у вас дела те, кто бесконечно пишет мне, Жень, ну что, погибаешь там скоро в Саратов, да, скоро в Юршов, все равно вернешься. Родина, родина. Как там на родине дело? Расскажите. Нормально? Когда купаться? Ладно, мы поехали. Погнали. Приехали с Джамиком тачки забрать. Привет, Джамик. Смотрите, какие стули классные из, из, из обода, из обода сделали, с диска, какой-то супер крутой, ну, я не знаю, шапку, магазин, что они с тачками, наверное, продают и делают, такие у них разные диски здесь на любой вкус, какая красота, пожалуйста, тебе яркие, вот такой есть незаметный, вот алюминиевый просто, на любой вкус, красный, смотрите какой, ждем, отсюда будем забирать, ребята, 4 машины, 2 Porsche Panamera, 911 и Dodge Viper. Дети, ребят, разлеглись здесь, мы увидели. Детишки лежат. Надувается, что ли? Ребята, Dodge Viper забираем. Быстренько сделаем инспекцию. Так, ребят, следующие три машины. Panamera, Panamera и Porsche 911. Ребят, ну что, инспекцию сделали? Всех машин. Сейчас по очереди будем загонять. Ребят, вокруг Майами забираем, поэтому Джамик сегодня со мной. Смотрит, учится, да? Сейчас забираем вот этот корвет и поедем домой в принципе, а завтра я уже не спеша выйду. Совсем новенькая, да? Да, да, да. Ребята, ну что, я сейчас поменяю фары, смотрите, какие эти тусклые, старые, плохие. Новый заказал, пришли, сейчас мы с джамиком их вместе установим. Видите, здесь даже нет резинки уплотнительной, вот здесь есть, а новые идут уже с резинками. Оп. Одна. Слушайте, ребят, джамиком сейчас поменяли, блин, посмотрите, что было и что стало, просто невероятно, офигеть. Вот это да, вот это результат. Круто. Ребят, подъезжай к автосалону. Необходимо сейчас забрать шестой автомобиль Макларен. Давайте, пожалуй, вот здесь остановимся. Вот тот Макларен, наверное, нас ждет. Ребята, ну что, я приехал в Сан луис и здесь мне предстоит выгрузить первый автомобиль. Завтра будет еще три, вот здесь, которые внизу стоят, но уже в автосалон. Сегодня воскресенье вечер, прекрасное настроение, довольно легкая дорога была. Вон тот дом мне нужно доставить автомобиль, там припарковаться было негде. Плюс мне необходимо потом думать о том, как я развернусь, потому что дороги узкие. Поэтому я встал здесь, сейчас выгружаем автомобиль и идем в тот дом отдавать его. е е Испугались, блин, нарут. е Переживают, кричат. Стой, стой, стой. Вон они стоят. Короче, клиент у спросил, говорит, джаш, джаш, что такое джаш? Ребят, не знаете Английский, английски Я говорю, джаш, что это такое? Он говорит, ты Украина? я а нет, Россия. А, Россия. Джаш, что такое Джаш? Короче, ребят, спала себе, спала. Вдруг слышу, еще начитался новостей о том, что сан луис город, где я сейчас нахожусь, самый, не самый, в пятерку самых опасных городов по преступлениям, по убийствам и... Насилию, грабежам Входил в 2012 году в пятерку На четвертом месте как бы входил В общем, таких стра страшных Новостей начитался И э, вообще, я почему начал читать Потому что заметил очень много полиции в городе Очень много Сорвусь будет штатный зоне И Вдруг я сплю, слышу Как будто кто-то лазит у меня в машине Я быстрее проснулся Думаю, может, трейлерик редко лазит Быстрее проснулся, на зеркало Смотрю, полиция отъезжает Смотрю, висит штраф я не понимаю, штраф, это не штраф, что это такое, Violation, да, Violation, копия, копия штрафа. Номер моей машины на 20 баксов штраф, если ты в течение 4, 4, 4, не оплачь, уже 40 будет, И в течение 45, не оплачь, уже будет 60. Время указано, 0,009. Странно, почему я здесь не могу стоять? Вроде бы я не видел знаков о том, что здесь нельзя. Я сейчас только, ребят, завел трак. Ну, ты такая, типа, жилая, конечно, зона, там вот дальше туда идут а, апартменты. Ноу-паркинг вот здесь есть, а с той стороны нет ноу-паркинг. Я, конечно, занял несколько мест, но, опять же, не запрещать мне это закон делать, если пойду-ка я на интрак закрою и схожу вон до перекрестка. Запишу все на видео, отфоткаю, возьму телефон, чтобы... А, ну, в суде онлайн... Суд, наверное, состоится, или как это будет проходить. Честно говоря, до конца я не понимаю, но, в любом случае, ну, раз нельзя, я, конечно, уже штраф получу, я могу здесь стоять, но меня как бы это смущает, само нарушение закона. Если я действительно нарушаю, а полиция так считает и полагает. Полицейские, наверное, не знали, что я внутри, они думали, что я просто тракт бросил и пошел домой, поэтому не постучали. Может быть, специально повесили, пока меня не было. Ну да ладно, что-то Сон мой нарушили. Пойдемте, я вместе с вами запишу, что я здесь стоять мог, хотя бы. Перед вами оправдаюсь, раз уж я вам это дело все показываю. Я видел здесь знак э, до 8 вечера. Нельзя вставать больше, чем на 4 часа, по-моему. Вот здесь зелененький знак висел, я когда подъезжал. Да, вот он, пожалуйста. 4 часа паркинг с 9 до 8 вечера. На 4 часа могу стоять. А в остальное время overnight я могу стоять. Вот как и остальные, видите? Ну ладно, что туда идти? Я туда не буду идти. Там, в принципе, знака запрещающего на грузовом автотранспорте сюда въезжать не было. Какого черта, непонятно. Ладно, сейчас отфоткаю, чтобы потом в зуме или где предоставлять эти доказательства судье. То есть, даже 20 баксов – это деньги небольшие, но принцип, ребята, почему я в России каких-то принципов придерживался, а здесь я их придерживаться не должен. Скажите мне, пожалуйста, согласны со мной, нет? Или не согласны, ребят? мне очень интересует конструктивная как бы критика, но мне правду нужно узнать. Понятно, что конструктив какой-то может внести только человек который проживает хотя бы в Америке и знает законодательство американское. Не просто «А, я думаю, а, наверное, а что ты там встал, а ты там пять мест занял». Не-не-не, ребят, такая критика не пойдет. Давайте по существу. Если знаете закон, букву закона, если знаете, понимаете, разбираетесь, то окей, давайте ну, с вами как бы пообщаемся по этому поводу. Если не знаете, то давайте вместе с вами узнавать. Пойду в суд и буду обжаловать, Так что продолжение следует. А я поеду, наверное, все-таки перееду, потому что, потому что потому, как говорит Путин, да, вот видите, вот здесь он часть мне не доделал. Говорил, что я эту конструкцию, она вот так как-то отломана была, он, видите, ее так подчесал, что-то добавил, а до конца сюда ничего не добавил. Так что вот эту ступеньку всю либо поменять, либо найти мастера, который сможет добавить до вот этих пор. Не знаю, можно такого мастера найти. Ладно, поехали, тогда встанем на то место, где у меня с утра разгрузка. А с этим штрафом 20 баксов небольшие деньги, но я хочу все-таки... Ну, вообще, уточнить, как это обжаловаться, ребят. Понятно, что к тому времени, когда вы смотрите этот ролик, я уже запустил этот процесс, либо оплатил, либо еще что-то, но э, интересно же, как, как это все происходит. Потому что, когда мне дают полицейский штраф, там есть номер, там есть номер суда, который будет рассматривать. Вся эта информация есть. Здесь информации нет. Это у Как он обжалуется? Понятия не имею. В любом случае этот э, штраф мне на рекорд как бы не идет. Но вопрос даже не в рекорде, как бы не в личном. Э, рекорд, что это такое? Это как бы, ли, типа, личное твое дело, история, да? Не знаю, ладно, будем разбираться, что. Это не повод а расстраиваться. Просто сон нарушили бой. Вот это повод. Ой, ладно. Поеду, перееду сразу на то место, где я буду разгружаться с утра. Буквально 10 минут. Там остановка встану автосалону. С утра разгружусь. и. Дальше Ребят, на ну что я приехал в салон Porsche, который открылся в понедельник утром. Сегодня понедельник утро. Подаю три Porsche: два Panamera и один 911. Выгружаем. не хочет отдавать жалет как-нибудь нужна странное правило ну, у меня она есть как раз никогда не надевал надо надеть найти вначале. реально ждет не разгружает Оп. а что он выгрузил он же меня не увидел еще Working. Должна загружаться, заводиться а -а. Не хочет заводиться почему-то Так, а где у меня вообще аккумулятор стоит, как вы думаете, ребят? То что я там подключил, но не на аккумулятор Здесь специальный плюс такой стоит надо найти, где аккумулятор стоит, и попробовать к нему подключиться. Короче, ребята, она не хочет заводиться, придется лебедкой затягивать. Сейчас вы меня опять напишете тебе, нужна лебедка электрическая. Знаю, ребята, она у меня есть. Ребят, лебедка у меня есть, просто ее надо подключить, вон там она находится, видите? Вот, она уже даже установлена, просто надо подключить. Если бы сейчас была подключена, конечно, удобно было. Ну ладно, на это нужно время. Время, как обычно, не хватает. И культурой позанимаюсь, ничего страшного. Чем планировалось, конечно, все получилось. Не знаю, мой jump starter не справился. То ли он сел, то ли что. Попробую сейчас зарядить, когда поеду. После следующем попробую завести. Так, надо чуть отряхнуться. Так. Ладно, загружаем вот этот автомобиль. А потом едем забирать GMC. Я для чего так плотненько их паркую? Для того, чтобы GMC легче влезла Проще.